медленно приходил в себя. Черная бездна, заполнявшая сознание с момента удара, развалилась на куски, которые превращались в причудливые образы окружающего мира. Разум с трудом цеплялся за обрывки мыслей и вихри светлых пятен, но главное уже было ясно. Я жив. Мне повезло упасть на достаточно плотную землю. Хотя везением назвать ситуацию было тяжело. Несчастный случай. Вот что это такое. Вокруг точки, куда я направлялся. «Летал сгусток, а может быть даже три или четыре, который оказался точно на моем пути, слишком мелкий, чтобы его было видно, да уж чудо вдвойне, вероятность крушения была такой же мизерной, как и шансы его пережить, быть может, я первый, кто оказался на сгустке». И смог понять это. Кое-как, собравшись силами, я осмотрелся. Зеркор разрушился еще далеко от поверхности. Так что нечего было и думать о том, чтобы вернуться той же дорогой. Вокруг валялись осколки рев плоскости. Я подобрал самый большой... Я остановил его. На одно отражение должно хватить. Остальные фрагменты испарялись. Так что нечего было и думать о том, чтобы как-то их использовать. После я заметил, что нахожусь в центре большой ямы. Вероятно, сам же ее и пробил. «Неудивительно, что сейчас мне так тяжело. Еще бы чуть-чуть и...» Выбравшись снаружи, я увидел удивительное зрелище. Кругом насколько хватало глаз. Из почвы торчали бесчисленные фильтриды. Они, вероятно, пытались спастись бегством. Но взрыв убил их гораздо раньше. Уцелевшие замерли в тех позах, какие успели принять во время опасности. Странное, хоть и привычное зрелище. Наверное, здесь они быстро растут, ведь кругом полным-полно пыли. Быть может, я обнаружил их гнездо, Теперь ясно, почему никто не видел маленьких фильтридов. Если они размножаются на сгустках, куда невозможно попасть и где достаточно пропитания, все становится на свои места. Интересно, а как они выберутся наружу? Сколько всего я могу узнать, находясь здесь? Но нет... Не время для этого. Я должен найти способ вернуться. Сейчас. В сгусток загораживает от меня точку. Но если я смогу перебраться на другую сторону, можно будет использовать осколок рев плоскости. Расстояние должно быть достаточно малым, чтобы отразиться». Так близко, но так далеко. Еще раз оглядев место крушения и не найдя ничего нового, я отправился в путь. Преодолев, наверное, несколько сотен кье, я так и не выбрался из гнезда. Ни один фильтрит не пытался на меня напасть. Наверное, они были слишком молодыми и слабыми для этого. Пейзаж даже не думал меняться. Хотя я и не заметил, что некоторые детеныши различаются внешне. Их неподвижные тела по-прежнему были единственными объектами, найденными мной на сгустке. Иногда на грани восприятия. Я замечал стремительные тени и испуганно вглядывался в пыльный мрак, но так не понял, что это было. Где-то далеко издевательски сияли точки. Нечего было и думать о том, чтобы их поймать. Рев плоскость просто не пробьется сквозь пыль. Кажется, у меня начались галлюцинации. Я замечал точки даже среди ветвей фильтридов, но они пропадали до того, как я успевал до них добраться. Сознание, затуманенное лихорадочным потоком мыслей и переживаний, отказывалось вести тело по прямой, и я петлял, давно потеряв направление, бросаясь в сторону. ...любого источника света. Понимание пришло не сразу. Одна из точек, которая должна была быть галлюцинацией... ...почему-то не исчезала, сколько бы я к ней ни не двигался. Напротив, я ощущал что-то странное. Как будто там есть что-то знакомое... Но упорно не желающее выбираться из глубин памяти. Это было похоже на какое-то невнятное бормотание. Я остановился, но затем решил все же посмотреть, в чем дело. Посреди гнезда фильтридов было свободное пространство, где находились какие-то непонятные штуки. Ни здания, но подобие сооружений. Сквозь отверстия в их стенках пробивался свет, который привлек мое внимание. Я уже собирался было подобраться поближе, но вдруг заметил темные фигуры, сновавшие туда-сюда без видимой цели. Они были похожи на фильтридов, но... Намного меньше и сложнее. Меня они игнорировали, и я решил последить за их жизнью. К своему ужасу я обнаружил, что почти все в кривых постройках. Да и сами эти конструкции было сделано из кусков тел фильтридов и других существ. Почти не отличавшихся от обитателей странного улья Они питались друг другом Проводили какие-то чудовищные ритуалы Разрушали куски фильтридов и превращали их в холодное пламя Каким я был глупцом, что повелся на эту дьявольскую приманку Свет озарил пейзаж над фильтридами, ранее скрытый за скоплением пыли, висел громадный пятнистый круг, отдаленно похожий на неумело сделанную копию точки. Осколок рев плоскости мог перенести меня туда. И я, сам того не замечая, уже был готов воспользоваться им. Я закричал. Отшатнулся и бросился обратно во тьму, где жуткое сияние не могло ослепить мой рассудок. Сзади раздался образ чего-то жуткого, потустороннего, что было гораздо хуже тех отродий, Я мчался, не разбирая дороги. «Ветви фильтридов пытались схватить меня, но я отрывал их и скользил дальше. Они становились все крупнее, некоторые казались почти взрослыми. Вдруг передо мной выросла новая фигура. Она отдаленно походила на обитателей жуткого улья, но была словно соткана из пыли теней». Внутренне чувствовалась невиданная мощь. Разум пытался найти что-либо похожее, но единственным, что напоминало этого монстра, были последние полученные от прошлых существ образы. Кинувшись в сторону, я едва не столкнулся с еще одним таким чудовищем. Оно вытянулось, и я уже искал пути к отступлению, когда понял безнадежность ситуации. Меня окружили. Пять полупрозрачных фигур медленно приближались. Осколок зеркала выпал и раскололся, лишив меня шансов на возвращение домой. Стараясь не терять самоконтроля... Я пытался изучить услышанный образ и пришедшие с ним обрывки, чтобы понять, что представляют собой эти новые враги. Но лучше бы я этого не делал. Те первые твари были в детенышами. То, что я считал ульем, оказалось гнездом. Крошечным по сравнению с остальными, внутри плотных тел этих отродий бурлила какая-то энергия, которая затем высвобождалась в виде нового могущественного организма, настолько жуткого даже для этого мира, что у одних детенышей он вызывал панику. А другие просто отказывались признавать его существование. И превращение могло произойти в любой момент. Достаточно было лишь повредить оболочки. Дальше полупрозрачные монстры могли действовать по-разному. Некоторые оставались возле гнезд, чтобы сторожить их. И помогать детенышам перерождаться, другие отправлялись в недразгустка, а третьи, третьи покидали его пределы и отправлялись в пространство. Значит, их полным полно совсем рядом, но они прячутся от нас. Они не хотели, чтобы их тревожили, но это случилось. Одна из фигур внезапно прошла сквозь меня и взлетела, отправившись к какой-то дальней точке. Остальные последовали за ней. Теперь мы не можем быть в безопасности. Я знал, как можно бороться с этими кошмарами. Среди услышанных образов была информация об этом, но я не мог никому ее сообщить. Крик отчаяния не смог пробиться сквозь толстый слой пыли, окружавший сгусток. Когда голодные фильтриды склонились надо мной, я не сопротивлялся.